Все, вышла я за территорию отеля. Сейчас двигаюсь в сторону аптеки. О, смотрите, у нас вопят. <свёзд> на качеях катается в парке. Все, сейчас буду двигаться в сторону вон Резорт. надеюсь, что там территория хорошо подсвечивается, чтобы вам видно все было. А то... Иначе моя съемка не будет иметь смысла, вы ничего не увидите. Ну, в принципе, я думаю, там нормально должно видно быть. Здесь, кстати, вот экскурсии можно купить туристическое какое-то агентство. Ну, это для тех, кто не любит покупать у туроператора в отеле. Правда, цены, честно говоря, не узнавал, потому что я на экскурсию не хочу в этот раз ехать. Я чисто в этот раз по морю специализируюсь. Ого! Дошла, в общем, до набережной. Решила на территории вон резорт не снимать. А что там ничего не видно? Это надо, знаете, в дневное время идти. Все эти кустики, пальмочки снимать. Обалдеть. Вы только посмотрите, сколько тут народу. Там вот смотрю, на пирсе вон резорт зажигают. Вообще круто. смотрите здесь у них какой-то шоу, что ли, проходит. Не знаю, видно вам хорошо или плохо будет. Мне это хорошо видно на камере, вот не знаю. Как. Сейчас давайте поближе подойдем. Я покажу, что там. Что за шоу у них там. Ну вот, смотрите, у них там клоуны, шоу различные. Поэтому народу много собралось, смотрят, наблюдают. Замекал, короче. Ну а мы идем с вами дальше. Гулять. Честно говоря, я даже не ожидала, что здесь. Вечером в такое время так много народу гуляет. Надо же. Ну, правильно, а чуть здесь красиво, спокойно? Сидишь себе, отдыхаешь, реваксируешь. Красота. Сейчас дойдем там до определенного какого-нибудь отеля. И потом свернем влево. Выйдем ближе, ну, как бы туда на дорогу. И возвращаться я буду уже там вдоль дороги. Вдоль тех отелей, может быть, какие-то как раз встретим с вами торговые лавочки. Вот здесь, кстати, да, вот здесь продолжение территории вон Резорт. Видите, здесь тоже вход с отеля, выход на пляж. Ну я смотрю, говорю, прям территория вообще приличная как-то. Большая. Красиво, смотрите, как светится. Все подсвечивается. А я не помню, я вот в интернете как раз натыкалась на этот отель. Мне его предлагали, но я не помню. Что-то я там что-то то ли прочитала отзыв какой-то. То ли что. Ну, в общем, короче, не остановилась я на этом отеле. Я даже его особо не стала, в общем, вникать, смотреть полностью там и все подробно изучать. Потому что, по-моему, я говорю, то ли отзыв, то ли что меня, в общем, как-то оттолкнуло. Но надо будет как-то это. Ну, после того, как живую уже его посмотрела Со стороны хотя бы Надо будет тут посидеть, в общем, внимательно посмотреть О, Вон резорт мы прошли Сейчас посмотрим, что у нас это, за отель Где там написано-то будет что-нибудь Сейчас поближе подойдем Скажу вам, что за отель поблизости находится Ну, вот здесь, смотрите, около этого вот отеля есть проход как раз в сторону дороги, но я тут уже не пойду. Что-то я смотрю со стороны, не видно название этого отеля, что это за отель. А, надо посмотреть будет в моем предыдущем видео. Я же когда с пляжа-то шла, он у меня, по-моему, в кадр попал. Смотрите, тут вообще темень, да, не видно ничего и мне не видно. Ой, со всех сторон музыка, музыка, музыка. Я хочу сказать, просто смотрите, здесь какой пляж. как море слышно и темень. Просто хоть глаз выколи. Вот, а там музыка, шоу, вон Резорт. Красота. Давайте сейчас до этого отеля дойдем, я скажу, что это за отельчик. А вот, смотрите, CD Sun Hotels. Пятерочка. Ну, не знаю, насколько, конечно, видно вам. Тоже смотрю, музычка играет, значит, там должно быть весело. здесь был резорт, спа. это наверное этот ну как пляж другого отеля получается здесь я так полагаю тупик возможно какая-то территория проход на пляж ну, чужого отеля в, общем, в левую сторону все сворачивают ну и я свернула там не знаю прямо будет дорога или надо будет уже туда вон, в сторону трассы выдвигаться смотрите какой огромный отель вот со стороны я сейчас смотрю Прям приличный такой вот, э, огромный, ну, огромный. Ой, блин, так на камере плохо видно. Мне лучше видно живую. Так, а это у нас куда? А, смотрите, вот прямо выход на дорогу. А этом дальше променат, в общем, идет в сторону Эверенсеки. Значит, мы с вами идем в сторону Эверенсеки. Интересно, Асилю я? Дойти да, пирса или не, не осилию? Ух ты, какая киска! Беременная, что ли, Писуля. Сейчас посмотрим, что это за отель такой. Ой, смотрите, какой променад классный впереди. Вообще супер. Нужно гулять, гулять, гулять. Слушайте, прикиньте, а мы с вами знаете, до какого отеля дошли? С Урал сарай отель. А, я сколько раз помню, мы с Серегой ездили, когда... Ну вот в наше отели туда, в Врансеке, мы всегда сюда заезжали. Но мне вот с внешнего вида он как-то вообще никогда не нравился. А тут внутри я смотрю, ничего так даже симпатично. Ну, у него, кстати, что-то, знаете, рейтинг такой какой-то стремоватенький. Что просто у этого сара... как там? Сурал. Что Сурал, сарай отель. В общем, что-то какие-то сли... рейтинг слишком низкий наверное, Поэтому. Мне его каждый раз предлагают, ну, когда я куда-нибудь, ну, покупаю в Турцию, допустим, отели выбираю, мне его все время предлагают рассмотреть. Я как его, ну, каждый раз посмотрю, ну а в рейтинге ничего не поменялось. И как-то все время игнорию его. И питание вроде как там, ну, по рейтингу такое прям слабенькое. Ну, по крайней мере, на наш Серёжу вкус, я имею в виду. Так, а дальше у нас там что идет? Дальше теннисный корт, наверное, это уже отель, я так полагаю. Вроде поблизости я не вижу каких-то других отелей, значит, значит, это да. теннисный корт. Сурай, сарал. Фу. Сурал, сарай, отель. Во, уже все. Язык заплетается в трубочку. Какой тут офигительный променад, а? И, конечно, здесь бы прогуляться, когда светло. Вот как сегодня я с пляжа, когда возвращалась. Кустики, пальмечки, морешка слышно, видно. Вот это вообще была бы красота. Ну, блин, там уже, конечно, жертвовать тогда либо на море лежать, куп или купаться, да, там, или здесь гулять. Потому что потом приходишь, пока ты ходишь, пока покушаешь, все уже, ну, идти темно. Это летом, если только, вот, ехать, допустим, июля, август. То в это время, наверное, еще святое здесь Поэтому можно гулять А сейчас темновато Вообще, что-то ничего не понятно Какая-то стена, короче, какие-то катакомбы То ли строящийся, типа, отель, то ли заброшенный отель Короче, вообще ничего не понятно Что тут такое? Не, ну не то, что скоро, да. Вот. Впереди там тоже вижу какой-то отельчик стоит. Сейчас пойдем посмотрим, что там такое. Ну вот, смотрите. Еще один отельчик. Тут вообще такое тишина. Все спят, что Или У них там анимация. А, вот, а вот и сам Сурал отель. Значит, там был Сурал сарай, а тут просто Сурал. Ну вот, смотрите, тут вообще сонное царство какое-то. Так. А там у нас что впереди такое? Не пойму. Какие-то аттракционы или что-то у такие там торговые точки. Я что-то отсюда не вижу. Ладненько, сейчас поближе подойдем. Я вам покажу, что там такое. Смотрите, здесь, наверное, от самого отеля. Типа кафе, наверное, для какого-нибудь. На берегу моря. Можно как-то Вкусно. Спасибо. Руси? Давай. Давай, смотри, магазин, попробуем. Так и замалят Ал, а, ну ком. Да. спасибо. Я сейчас, может, сок тук. Сок. Так. Какой там оранж? Э, оранж. Угу. А вот Сколько там в долларах будет? А? Долларов. Э... Не евро, а доллар. Евро? Доллар. Доллар. Давай. Угу. Так, сейчас я сок возьму, достану денежку. Музычка такая приятная играет. Ну да, здесь вот, смотрю кафе сделано. Да, на помню Сейчас мне сделают апельсиновый сок. Привет! Драгон. Оранж. Mm, mm, смотрите, вина здесь продают различным соусом. Нет, mm, ценник. Насоки. Ah, смотрите. Ну, здесь, правда, в евро, но я смотрю, они в долларах точно так же прям берут, не больше. Ну все, <смех> взяла себе сок. Заметьте, я ведь покупать ничего не хотела. <смех> я знаю, что в таких кафешках идешь, блин, обязательно ничего-нибудь втюхают. Ну Хотя, в принципе, я и так сок хотела еще в отеле у нас здесь на завтрак. Ну что то который день... На завтрак несусь голопом. Всё время деньги в номере забываю. Ну, мы с вами до какого-то отеля дошли. тут Посмотреть надо, Кто за отель большущий. Я его, кстати, сегодня с пляжа видела. Он вкусный. Ну, чё, свежий, выжатый, настоящий. Когда из сладких апельсинов, Не удивительно, что он такой вкусный. Прикиньте, здесь сейчас, наверное, ничего не видно. Но я сейчас только что прошла мимо пляжа Виктория Резорт. наша же сеть отелей. Я все, кстати, думала, выбирала между Викторе и Викторе Майн. Ну, поехала в Викторе Би Майн, потому что он... Во-первых, в Викторе не было мест, уже был в стопе, когда я покупала путевку. А во-вторых, в Викторе он старенький резорт. Вот этот вот. А Виктор Бимайн новенький, поэтому я туда захотела поехать. Так, что же у них за отельчик-то такой таинственный, крутой стоит? А, вот, Роял Альхамбра Пэлэс. Ничего себе, я даже такого названия не слышал. Ну вот да. Кстати, ни разу нигде не натыкался на такое название отеля. Надо в интернете будет про него посмотреть. Что за отель? Какие там цены на него? И посмотрите. Ну, так скажем при дневном освещении ой опять ничего не видно смотрите я уже до трассы что ли дошла ну да он уже автобус ходит прикиньте вот это я прошла расстояние саван точки какие-то слушайте ну я дальше туда потом не надо нам уже не пойду в стороны врансеки потому что иначе я обратно на утру верну столько все давайте Иса, иди на люди не бросаются сейчас вот на лапку наступит ну, ну, будет пищать. так короче я здесь свернула. опять вам не видно сейчас до дороги короче дойду там будет светло ну вот видите здесь теперь светло мы с вами так вот элис маркет дошли смотрите тут сумки Ой, какие симпатичные сумочки пляжные дают я думаю, может какой-нибудь магнитик здесь выбрать Домой привезти. Сейчас в магазин зайду. Посмотрим. Новый допить. дописывается. в соком магазин. Так. Кто на сук хочет? А, да. игрушки. А, Вкусняшки. Еще потом понять, на каком расстоянии от нашего отеля находится магазин. Но он по нашей стране. Вот, если выйти сразу с отеля и повернуть влево. Так, давайте здесь пройдем. Может, я говорю, магнитики какие-нибудь найду. Интересные. Так, ну кружку наверное нет смысла вести. Я думаю, этих кружек. Нет, все. Скиперской пью кружки. Да и здесь нету, кстати, CD кружки. Здесь битовуха, в общем, всякая. Давай, химия. Нифига тут накидано. Фиг пройдешь. Что-то я магнитики не вижу. Все что угодно. Вижу магнитиков не вижу. А, вот это что ли магнитики? Ну да, что-то какие-то они стрёмные. Я такие даже домой не повезу. Неинтересные интересные вообще какие-то. Не нравится Так. Давайте ещё по тому рядом по последним пройду. Может там что-то интереснее будет. Хотя, наверное, магнитиков-то больше и нету нигде. Ну, здесь еду только еда надо всякое. Нету. Нету, нету, нету. О, зефирки. Зефирки. И мои любимые мармеладки. Вот эти, кстати, мармеладки люблю. Всегда беру. Интересно, а, вот они один евро стоят. Думаю, может, зефирки взять. Возьму-ка вот такие зефирки, они с клубничкой. Вышел с покупочкой. Будет ничего сегодня погрызть. Когда буду видосик монтировать, буду эти вот, зефирки лопать. Ну теперь здесь вот, кстати, улица очень освещенная, хорошо. Видно все прекрасно. О, вот это вот смотрите. Как раз вот этот вот роял. А Абрахам как-то он там идет. Смотрите, какой офигительный отель. Шикарнейший просто. Вот да, мыши да. сюда умыши носятся. сюда сюда. Круто-круто смотрится, по-моему, Ну а мы с вами идем в сторону нашего отеля. Виктор Бимайн. Ну, в общем, время 24 минуты 10. Я, конечно, не прям сразу засекла по времени. Вот так, примерно. Так, здесь вон тоже дорога к какому-то отелю. Непонятно к какому. Ничего не видно в темноте. Но видно только, что чапыжники и кусты повсюду. Здесь вот этот отель, наверное, по-любому под 500 тысяч летний сезон. Если ехать там, допустим, ночей на 11. Также Он выглядит, как Таджимахал Хотя нет mm -hmm. Мне кажется, Таджимахал даже как-то... Ну, поменьше, что ли А этот вообще... Громадный вот, Смотрите, такой просто творец Балдинский Мы ну, идем с вами дальше Вот вроде все мне нравится В нашем отеле Виктори Бимаин Но... Где-то вот он, знаете, вот на отшибе, на таком находится, что если вы заметили, то и нету никаких рядом торговых точек, магазинчиков. Одна аптека есть, вот, а что-то ближайшее, я не знаю, думаю, сколько надо было у него до этой торговой точки или до этого магазинчика чапать. Ага, вот эта вот башенка, она принадлежит... О Господи, оступилась. Она принадлежит сурал о смотрите а вон торговые ряды так это уже интересно что свернем туда посмотрим что там шоппинг центр сурал шопинг центр видите там все и аптека и все давайте я тогда туда прям не пойду примерно вот отсюда вам покажу сейчас поближе вот сюда вот до вот этого знака я иду дорожную а ну да вон, видите сурал Базар написано. Так, окей. Один базарчик мы нашли. Теперь бы только это оценить в масштабах прогулки по трассе, как далеко с Урал от нашего отеля. Сколько по времени, чтобы потом оценивать примерно километраж. Ну, в общем, видите, да, что здесь приличный такой этот базарчик по размеру идет. Но мы идем с вами, короче. Дальше в сторону нашего отеля. Заодно посмотрим сейчас, ездить здесь в банкоматы или нет. Ну, вот, скорее всего, там банкоматы по-любому на том базаре они есть. Не знаю, на камере, надеюсь, вам видно будет. Вот я говорю это. Вот чем мне нравится и в Ренсеке, хоть и с одной стороны, ну, блин, с одной, ну, сколько можно ездить в одно и то же место, да? Но мне чем нравится... И в Ренсейке то, что там выходишь, вот из всех вот этих отелей, в которых мы отдыхали, и там вот вокруг просто куча базаров, базар на базаре, куча магазинчиков, Моссиде рядом, потом там еще какой-то этот, ну типа торгового центра, шопинг центра вот и все, все, фан под боком, а тут что-то как-то вот вы виделись, ну рядом с отелем, с нашим ничего нет и зато, смотрите, много народу здесь гуляет. И, кстати, дорога интересная. Она из брусчатки, не асфальтированная. Это всюду музыка Сурал-гарден, Сурал-сарай. Может, там какие-то продолжения территории у них идут? Или там, может, как раз Сурал-гарден находится? Сурал-сарай, Сурал-гарден, просто Сурал-оток. Вот видите, как хорошо, что я пошла гулять, теперь я буду знать, что где находится, хотя бы примерно ориентироваться. Базар, Бияс, Инчи. Смотрите, куда-то что туда дорога ведет. Так, мне самое главное, мимо своего отеля не пройти, а то я даже, честно говоря, не знаю где я тут иду вообще. По этой дороге я ехала, не по этой. Когда, ну, там вот и дорогу вообще переходила, чтобы на пляж идти. Ну, пойму. Вот он. Виктория Резорт. Отель. Наша сеть. Ну, вот он какой-то вот такой. Видите, балкончики вообще прям маленькие, такие маленькие прям. Малюсенькие прям. Мы с вами идем дальше в поисках нашего поворота на отель. Смотрите, а сейчас мы подходим к Сурал-Гарден. Вон там, получается. Они напротив друг друга. Значит, с Урал сарай стоит отель, а здесь сурал гарден Это интересненько. Я, кстати, говорю про Сурал-Гарден, вообще ничего не слышала. Слушайте, я иду здесь, короче, одна как одинокий ковбой, в общем. Со всех сторон. Слышу только иностранную речь, европейцев. в общем, И я однако говорю, тут иду, лялякаю по-русски. Сейчас заглянем, полюбопытствуем, но я, конечно, заходить не буду так чисто, шею вытяну. Ух ты. Интересно, тут симпатично. А, ну, видите, здесь этот, блин, специально они закрыли, чтобы видно не было. Короче, не, не смогу я вам территорию показать, нифига. Обидно досадно. Ну, ладно, что теперь? Ну, с другой стороны, неправильно сделали, а тут все скажут, будут ходить таращиться. Хотя у них такой забор странный. Обычная какая-то сетка проволок и, и какую то знаете, там ткани. Вообще непонятно обтянута. Вот странный, с внешней стороны Сурал-сарай. Кстати, я вот сегодня не знаю, что там за анимация, но вот эти все предыдущие дни у нас анимация такая, все в таком акробатическом стиле. С разных стран. вот, но все в акробатическом стиле. Мне бы вот, если честно, хотелось бы очень посмотреть какое-нибудь шоу восточных танцев. Чтобы турчанки какой-нибудь красивый танец исполняли. Я вообще люблю восточные танцы, они очень нравятся. Я, наверное, со стороны иду, как пьяный грузчик. Меня то влево, то вправо заносит. Здесь просто очень это. Брусчатка кривая, э, неровный, в общем, вот этот вот, назовем его так, тротуар. Вот. И я, в общем, иду, шатаюсь, то влево, то вправо, короче, как это. Сосиська, мотаюсь туда-сюда. Да и я уже забыл, когда я последний раз так. Много и долго ходила. дом ты все, работаешь за компьютером, сидишь на попе-то ровно. Ох ты, а там куда-то еще дорога идет. Тут очень интересно. А я вообще правильно иду? А то сейчас куда-нибудь не туда выброшу. Это вообще будет очень весело, конечно. Сейчас еще у кого-нибудь спрашивать придется. Ау, я заблудилась. Кричать придется в какой-нибудь отель идти. Help, help кричать. Да. Ксюша Кулема Скажет, заблудилась Вообще будет просто что-то с чем-то Глядишь, к утру приду Шутка, шутка, блин меня реально Уже не пойму, куда я иду Ну, вроде ладно, иду пока прямо А там видно будет Сейчас если что-нибудь знакомое по, по дороге встречу Значит иду правильно Что-то куда-то я Выперлась на середину дороги Ладно, давайте сейчас дорогу я перейду вот еще. Как бы не штрафанули меня. Я, короче, знаете, что с собой заметила? Просто я даже не замечаю, уже когда я вот устаю, иду, я как, короче, как турки уфкать начинаю. То есть там ничего не ой, там не ай, там никак. Это уф-уф-уф. Они вот так вот уфкают постоянно. Я, походу, настолько пересмотрела турецких сериалов, что я говорю, я уже сама, мне настолько это тоже вошел в привычку, что я уже даже перестала замечать, что я ушку постоянно. Так, ну, вроде, пока я иду правильно. Белла Резорт и Спа. По крайней мере, пляж их я проходила. Прямо по курсу. Только я чувствую, что мне дорога будет гораздо длиннее, чем я пёрлась по пляжу. Это капец. Но я, я уже иду, я ног не чувствую. Интересно, я завтра вообще на ноги наступить смогу. Уф. Хорошо, что мне мозгов хватило не перейти в Иврансеке. Прикиньте, если бы я сейчас в рансеке ушла, обратно я бы уже вряд ли пришла бы. Мне бы пришлось, наверное, на такси заказывать. Ай! Так, я надеюсь, у меня шлюпки до да, завтра уцелеют. то а то я сейчас чувствую, по этой брусчатке кривую пройду и писец с моим Да, Доперось, если бы я сейчас в рансеки. там пришлось бы или надо у мужа ехать обратно, или на этом, на такси. О! Ну, видите, я не Кулема. Я правильно иду, видите? Прямо по курсу вон резорт. А где вон резорт, значит, там уже и поворот к моему отелю. Значит, финиш уже близко. И не только финиш, значит, я скоро приду, притулю свою попу к какому-нибудь креслу, стулу, возьму какой-нибудь коктейльчик и буду сидеть отдыхать. Я реально не помню, когда я последний раз такой километраж давала. А, вон, видите, вон резорт. А, стоп. Ага, поняла. Значит, их тоже несколько. Этот вон резорт Golden Coast, Golden Coast. А прямо по курсу идет, значит, вон резорт. Так, тут там вообще есть куда идти-то я не пойму. Или я в тупик заперлась? Потому что я реально походу зашел в тупик. Или на территорию вон резорта вышел? интересно, прикиньте сейчас меня как бы не развернули в другую сторону Марцису такую кулемка, Ксюшка, кулемка короче, я каким-то образом чудодейственным заперлась на одну совмещенную территорию вон резорт и вон резорт пост и вот сейчас я где-то тут вынырну на территории и, и там выйду снова на дорогу короче к нашему отелю. Но зато, видите, пусть в ночное время, но типа экскурсии. Вон, резорт. Ох, ё-моё. Оказывается, как далеко-то я еще находилась от дороги, от моего отеля. Сейчас, если прямо не пошла куда-нибудь в другую сторону, бы свернула там направо, то точно бы никуда, не туда уперлась. Вот здесь вот какой-то у них этот ну, типа аттракционов всяких. У мне здесь еще долго чапать до дороги туда, которые с нашим отелем рядом. Не знаю, видно вам что-то или нет, но у меня прямо по курсу вон там вдалеке светится как раз название нашего отеля Виктори Пимай Когда я из дома уезжала, еще такая думаю, блин, надо мне этот шагомер с собой взять. Вот. Я ну, предполагал, что я буду здесь по променаду где-то гулять. Думаю, как раз количество шагов замерить Ну и что-то так потом подумала Да ну, да нафиг Еще думаю, шагомер тащить Помнить потом о нем, чтобы нигде его не, не, это, не оставить Особенно сейчас, если учитывать Сколько раз я переезжала из номера в номер Носилась с этими сумками-авоськами Ну вот, сейчас бы как раз пригодилось Я, блин, здесь не знаю, сколько километров я прошла По пляжу, да, обратно по дороге ну, не мало, однозначно. А, нет, дорогие друзья, это я чокнулась от усталости, походу. Я вам там про ту надпись сказала, которая светится. Говорю, это наш отель светится. Нифига, это вон резорт светится. А мне еще до моего отеля чапать и чапать. Блин, кромешная тьма, ничего не видно. Ура! Вы не поверите. Я, наконец, дошла до дороги. Которая ведет к нашему отелю. Вон. Прямо по курсу наш отель стоит. Осталось только дорогу перейти. И тут уже рукой подать совсем. Вот я и говорю. Я вот сейчас, видите, вспомнила. Смотрю, асфальт. Не брусчатка. Это значит, говорит о том, что я точно Кулема не там поперлась. Соответственно, вот к Монресорту и вышла я. А здесь трасса довольно... Это такая оживленная не знаю по а этой стороне пройти или на ту перейти в сторону сразу давайте на ту сторону сразу перейду вот. все там смотрю анимация что ли у нас и уже уже идет во все не он прошла вернулась в отель а здесь анимация развлекательный шоу какие-то What oh, do you want a I sing a song. Just short, short.